Красная поэтесса Владислава Броницкая Загнивает в подвалах проданный смех. Загнивает в подвалах проданный смех. Кто скупил его, тот не тратит. Нам при жизни земли не хватало на всех, А по смерти хватит. Нет защиты у мира в башне Кремля, У кого проливается кровь, у кого прирастает золото. Будет долго, кроваво, смертельно земля, на рабов и господ расколота. Сколько наших осталось в снегах и в пыли? Что ж ты делаешь, Каин, братик? Нам при жизни на всех не хватало земли. Может, небо хватит?